Привет-привет всем, друзья! Сегодня у нас суббота, 19 января. Очень замечательный день. Вот, я нахожусь в городе Уфа, и вы сейчас видите на своих экранах призмолоджи.ком. Что это такое? И буквально в двух словах я сейчас расскажу о нашем сервисе. да? Под этим видео вы Найдете ссылку, да, вы можете пройти, посмотреть, зайти, посмотреть, да, что это такое. Ознакомиться с технологией. Вкратце я хочу сказать то, что сейчас мы начинаем достаточно активно развивать монету, которую вы увидите, да, я заведомо не буду называть ее имя. Зайдете почитайте посмотрите ознакомитесь да? в принципе здесь вместе с нами до да, один из вариантов вы можете зарабатывать пассивно да, ежедневно от 0,6 процента до 1 процента в день друзья и здесь нету пирамидальной составляющей да, нету партнерских каких-то взаимоотношений вы заходите регистрируетесь инвестируете любую сумму до да, которую хотите приумножить до да, соответственно начинаете зарабатывать вот это был короткий обзор данного направления да. вся информация есть под этим видео сейчас в ближайшие дни будут обзоры по внутренностям данного сайта да. вы увидите кучу преимуществ будут обзоры да в том числе будут обзоры наших партнеров да у нас есть команда уже несколько Десятков человек, да, мы занимаемся все продвижением данного направления, да, данной монеты. И фишка монеты состоит в том, что за нее уже сейчас можно оплатить какие-то товары, либо оплатить какие-то услуги. Так что изучайте, присоединяйтесь и пусть 2019 год будет годом вашего финансового благополучия. Хорошего вам вечера и пока-пока.